Ребят, как думаете, почему вообще мужья запрещают женам заниматься этим бизнесом? Очень интересный да, ну, да, ну, вопрос. Да, но надо этим думать. Вопрос, наверное, который многих интересует. Ребят, ну, у меня есть э, немного жесткий ответ, который может многим мужчинам именно, которые э, так им посчастливилось оказаться мужем, своей девушке, женщине, которая пришла в Арифлейм, может немного не понравиться. Почему мужики мешают? Они боятся потерять контроль. Понимаете, в чем дело? Когда, когда женщина сидит дома, зарабатывает в три раза меньше мужа, она не умеет водить машину, она не имеет своего бизнеса, она, она является прямой зависимости от мужа и как только она становится другой как только она становится более уверенной как только она приобретает э, какие-то э, ключи от своего бизнеса э, многие мужчины понимают что они могут потерять свою женщину э, что они становятся э, немного не на уже не на той ступенечке, да и это их просто беспокоит беспокоит очень сильно и вы знаете и возможно у них отсутствует желание присоединиться к этому росту отсутствует желание начать работать над собой и просто на самом деле им очень хочется оставить все как есть поэтому если ваш мужчина если ваш муж ставит палки в колеса отзывает вас сектантами Возможно, это он делает не потому, что он плохой или плохо к вам относится. Возможно, он это делает, потому что любит вас и боится потерять. Какой выход из этой ситуации? Нужно показать ему, что здесь есть на самом деле. Честно скажу, первые полгода, пока моя супруга была в «Арифлейм», я был абсолютно таким же. Я выкидывал каталоги в форточку, я говорил, что это секта, что тебя зазомбировали, что тебя обманули. А, пока я не узнал, что на самом деле такое бизнес с Арифлейм, что на самом деле такое сетевой бизнес. Когда я понял, что это не распространение баночек, что это не продажа кремов, что мужчины, которые работают в Арифлейм, это не Бори Моисеевы. А, когда я понял, что это на самом деле бизнес-система, Бизнес-система, позволяющая зарабатывать огромные деньги. А, вот тогда мне стало интересно. Я присоединился, и мы с супругой начали расти здесь вместе. И это не только не помешало, а это только укрепило наши отношения. Поэтому, друзья, не бойтесь потерять власть. Да? Она, в принципе, мы же не в первобытном строе живем. А, присоединитесь, послушайте и постарайтесь понять. Ведь вы же выбрали свою женщину, вы выбрали свою жену, вы выбрали, потому что она умная, потому что она вам понравилась, там красивая, любимая. Так доверьтесь ей, доверьтесь ей, просто постарайтесь понять, что она вам говорит. Что мы, мужики, делаем в этом бизнесе? Давайте для начала разберемся вообще, в чем суть и в чем цель любого бизнеса. Цель абсолютно любого бизнеса – это финансовая независимость. Вы знаете, для многих финансовая независимость – это синоним двух фраз. Чем больше, чем больше денег, тем лучше, и счастье не в деньгах, а в их количестве. На самом деле, смысл финансовой независимости не в том, и ни в другом. Смысл финансовой независимости, вообще что такое финансовая независимость? Это совокупность времени и денег. Пропорциональное использование времени и денег. Давайте теперь разберем вообще где можно добиться финансовой независимости с точки зрения роберта Киосаки, то есть есть четыре способа получения дохода давайте посмотрим первый вариант работа по найму работа либо на дядю либо на государство вы знаете многие из нас кто в этом бизнесе они были очень успешными руководителями получали большие деньги работая по найму Но проблема в том что но работая по найму, ты никогда не станешь финансово независимым, потому что у тебя просто нет времени свободного. Что касается меня, я уходил э, рано утром и приходил поздно вечером. Да, доход был, ну, скажем так, достаточно неплохой. Но мне на самом деле просто некогда было жить. Работая по найму, финансово независимым человеком никогда не станешь. У тебя не будет никогда в самокупности ни времени, и денег. Давайте разберем второй вариант. Работа на себя. Я знаю немало вроде бы успешных предпринимателей, которые считают себя крутыми бизнесменами, но всегда хочется задать такой вопрос. Скажи, пожалуйста, а кто кого имеет? Ты бизнес или он тебя? И в большинстве случаев оказывается так, что работая на себя, у тебя гораздо меньше свободного времени, чем работая на дядю или на государство. Это ну, на самом деле есть так. И те, кто работает на себя, те, кто является предпринимателями, ну, я думаю, со мной согласятся. То есть этот вариант тоже отпадает. Работая на себя, финансово независимым человеком не станешь. А, теперь что касается именно бизнеса. <coughs> Вообще, кто такой бизнесмен? А, бизнесменом а, может себя считать человек, который изначально ориентирован на создание актива, который будет приносить ему доход, чем бы он ни занимался. То есть неважно. Большие товарообороты, маленькие товарообороты, сеть у тебя или много людей на тебя работает. Но если у тебя есть тот самый актив, который будет тебе приносить доход, вне зависимости от того, принимаешь ты непосредственное участие в своем производственном процессе или не принимаешь. Вот если у тебя есть этот доход, то тогда ты можешь себя позиционировать как бизнесмен. Это если мы берем линейный бизнес, традиционный бизнес, покупка-продажа, либо производство продаж да? и четвертый вариант получения дохода, который существует в нашем мире, да, ну скажем так, верхушка вот мышления финансовой независимости, да, мышления инвестора, это как раз инвестиции. Для того, чтобы быть инвестором, нужно иметь очень много денег и нужно иметь, скажем так, нужны большие финансовые вложения. Вы знаете, не у каждого человека, я хочу сказать, очень малый процент обладает этими финансовыми вложениями. вложениями. Неважно, недвижимость, драгметаллы или ценные бумаги. Но не у каждого человека есть именно вот эти вот возможности, да, эти финансовые вложения, для того, чтобы стать финансово независимым человеком. То есть финансово независимым человеком можно стать в двух случаях. Имея свой бизнес. Опять же, бизнес и предпринимательская деятельность, да, нужно ограничивать вот эти вот два совершенно разных понятия. И э, занимаясь инвестициями, почему мы выбрали э, именно, почему мы сделали акцент именно выбор в пользу сетевого бизнеса? Вы знаете, я не знаю в наше время других вариантов стать финансово независимым человеком без финансовых вложений и без продаж. Э, помимо этого... Суть сетевого бизнеса, она уникальна. Ты не заработаешь и не станешь здесь успешным человеком, пока ты не научишь других людей быть успешными. Что касается нашего бизнес-партнера, на самом деле сейчас в мире действует, работает немало сетевых очень успешных компаний. Это компании-миллиардеры. Но для того, чтобы сделать выбор правильно, нужно смотреть на два варианта. Первое – это надежность компании. Я никогда никому не посоветую делать выбор в пользу новой компании. Вы знаете, сейчас приходит на рынок очень много сетевых компаний, которые заявляют, мы будем первыми, мы возьмем Европу, там, ну, Россию, Европу, мы возьмем мир. За последние 10 лет с рынка ушло тысячи сетевых компаний. И второй момент. Это продукт, который лежит в основе нашего бизнеса. Вы знаете, тот продукт, который лежит в основе нашего бизнеса, он отвечает всем пяти критериям комфортности. Это цена, это качество, это брендный ассортимент, это спрос и это период спроса. Вот эти пять критериев нужно всегда учитывать, когда вы начинаете свой бизнес организовывать. Что касается нашего бизнеса, вообще в чем его суть, мы занимаемся, мы продажами не занимаемся, да, то есть еще в чем плюс? Производство, научные разработки, доставка, логистика, бухгалтерия – все это лежит на нашем бизнес-партнере. Наша задача – оказывать информационные услуги для нашего бизнес-партнера. И правильно построив структуру, правильно организовав деятельность других людей, вы получаете тот, тот самый актив, который будет приносить ваш, вам доход, чем бы вы не занимались. И благодаря сетевому бизнесу, вы становитесь, вы становитесь финансово независимым человеком. Именно поэтому мы, мужчины, выбираем и наносить его бизнес и бизнес с компанией «Арифм». Спасибо. Извиняюсь за нос. Мне тут сделали комплимент, что он красный. Вообще, знаете, по поводу этого вопроса, начну немного обобщу. То есть и мужчин, и женщин в одинаковом количестве пугает страх перемен что-то что в жизни поменяется да, вот, человек потеряет работу ну, вообще чем-то начнет новым заниматься это, это всегда страшно даже вот если человек идет по другой улице домой с работы вот даже это ему непостижимо изменить маршрут да, потому что он там ни разу не ходил а, здесь то же самое мужчина скорее всего это мое мнение боится что женщина Начнет там, добьется бы успеха, да, или не добьется, наоборот, потеряет время. Ну, а вдруг, ей, правда, там, мозги там не дают. То есть он боится просто перемен вот, э, привычной обстановки. Он приходит домой, дому приготовлена, она э, занималась своими людьми, своими делами, да, и это все вот из года в год продолжалось, а вдруг, бах и что-то новое. То есть вот этот страх, он э, мешает принять какие-то, возможно, возможности, да. Мы не говорим сейчас, даже вот я не говорю сейчас, про то, что мужчины к Хотя это было бы здорово. Поэтому, что я могу сказать? На самом деле не нужно бояться перемен. Мир, он постоянно меняется. Вот если вспомнить, допустим, прошлый век, да, то был век индустриальный, да, реализация была. Было много заводов, требовалось много рабочих. Что потом произошло? На заводах появилась автоматика, рабочие стали не нужны. Не все это заметили. Продолжали учиться на инженеров, там потом на программистов, на экономистов. Сейчас всего этого общества нужно меньше. Потому что пришли компьютеры, компьютеры умеют быстро считать. И людям нужно реализовать себя в других категориях. Но это перемены. Не все быстро перестроились. Поэтому я рекомендую вот к этим переменам. Так сказать, не то, чтобы положительно относиться, но как, во всяком случае принимать, не бояться, а, а вдруг получится, вдруг получится у супруги. Пусть даже вы не будете ее поддерживать, ну в смысле в плане развивать вместе с ней бизнес, но ее хотя бы поддерживать, а вдруг у нее получится. Ваша жизнь счастлива. Ну что, мужчина, хочу сказать тебе, хочу спросить изначально, mm -hmm. да, почему? Почему твоя женщина пошла в Арифлейн? Почему? Наверное, потому что денег мало в семье. Наверное, потому что ты всегда на работе. А может быть, у вас нету каждый год путевки за границу? Задай сам себе вопрос, почему твоя женщина начинает сейчас, там, ну, в декретном даже отпуске, да, искать какой-то дополнительный заработок? Что происходит? И это идет из семьи, это идет изнутри. Эта женщина готова... Просто-напросто помочь найти другую дорогу для вашей семьи. Это отдых, это путешествие, это развлечение. Это тогда, когда вы захотите своей семьей. Очень многие... Когда я пришел в этот бизнес, очень многие говорили, да ты че, что это такое, да это что попало. На самом деле это серьезный, серьезный мужской бизнес с мужским подходом. Все, весь менеджмент нашей компании это мужчины, те люди, которые знают про бизнес, да, очень много и очень глубоко. И здесь, здесь без мужской руки как-то, знаешь, даже, даже не очень. И сам задумайся о своем бытие, да, что, где ты живешь, на какой машине ездишь, достаточно ли средств тех, которые, которые есть вообще в вашей семье, и почему у твоей супруги, да, возникают такие вопросы о дополнительном заработке. Решать тебе, но я думаю, что просто... Если любишь человека, то дай ему заниматься его любимым делом. И еще такой вопрос, да, почему э, ты позволяешь своей женщине ходить на работу там, на завод, да, я знаю. Я знаю, что э, женщин много работает на хлебозаводе, да, э, очень много на производстве работают. Почему там ты не запрещаешь ей работать? Потому что там э, нужна сила, у нее все... Приходит домой без рук, без ног, без головы, да, и, и больная такая, тебе это надо? Я думаю, нет, нет, мне тоже это не нужно. Задумайся о себе, о своей семье, о своем смысле жизни. Да, на самом деле интересная тема, почему мужчина может мешать женщине развивать свое дело. Есть такие стереотипы, да, когда мужчина приходит домой, дома должно быть приготовлено, постирано, убрано. И женщина все время сидит дома, занимается лишь детьми и уборкой. На самом деле, когда что-то происходит по-иному, любому мужчину могут пугать эти перемены, как вот и сказал тоже сейчас Иван. На самом деле, когда-то это могло испугать меня и пугало, когда моя любимая женщина, моя жена тоже начала бизнес, в этом деле Что-то поменялось Да, что-то поменялось Она начала больше времени тратить На развитие своего дела Я не мог ее сразу поддержать Потому что занимался своим делом Но как только увидел успех Меня это заинтересовало Что может заинтересовать мужчину Ведь мужчина добытчик По жизни добытчик Он все время на работе он все время что-то развивает свое. И к чему он стремится? Он стремится к тому, чтобы заработать больше денег. Но как можно заработать больше денег? Для этого нужно больше работать, больше проводить времени где-то на своем производстве, в своем личном деле, в своем бизнесе, в развитии чего-то нового. Но тут нужно понимать, Какие ценности для каждого мужчины есть? Для кого-то ценности именно это – просто э, проводить время на своей работе. А если для тебя, для тебя мужчина, который мешает своей женщине развивать свое дело, если для тебя э, ценность проводить больше времени с семьей, с своей любимой женщиной, э, проводить время со своими детишками, ездить, путешествовать – заниматься саморазвитием, также со своими близкими. Если это для тебя ценно, то пойми, в этом бизнесе есть такая возможность это делать. Пойми, это можно, и уже очень много людей это делают. Когда-то я тоже думал, что это просто какие-то игрушки, там, помадки, мазилки, еще что-то. Но сейчас я понимаю, что это серьезный бизнес. Серьезный бизнес, который дает возможность развивать его и одновременно проводить время с семьей. Для меня это очень важно. Я не буду говорить за других, я могу сказать для себя, что для меня ценно и что для меня важно. Для меня важно съездить с детишками в гор парк в то время, когда я это хочу. Для меня важно съездить со своей женщиной в ресторан тогда, когда она этого захочет, или когда мы решим это сделать. Для меня важно поехать с друзьями на день рождения, на свадьбу, на любое мероприятие, именно в то время, когда это запланировано. Когда я работал на работе по найму, я не мог этого сделать, потому что я работал по графику. 12 часов... Потом 12 часов отдыхал, потом 12 часов ночью, потом два дня выходных. И каждый раз, когда меня куда-то приглашали, я открывал календарик и смотрел, когда я отсыпной, когда я выходной. Так строилась моя жизнь. Сейчас моя жизнь строится совсем по-иному. Я сейчас хозяин своей жизни. Я сам решаю, когда я поеду отдыхать, когда я поеду к друзьям, когда я поеду на море когда я поеду на любой другой курорт. Сейчас есть возможность быть хозяином своей жизни. И ты сам можешь выбрать это. Быть хозяином своей жизни, развиваться со своей женщиной вместе, смотреть с ней в одну сторону, а не друг на друга, когда она что-то меняет, когда она пытается помочь тебе же, чтобы ты тоже проводил время больше с семьей. Или... Жить так, как привыкли жить наши предки. Просто э, быть добытчиком, проводить время там, где ты добываешь, но не быть дома. Ну что, друзья, знаете, хотелось бы сказать на тему того, что мужчины мешают женщинам строить этот бизнес. Знаете, когда я попал э, в этот бизнес, э, моя супруга была и имела уже определенный уровень. И на тот момент я считал себя крутым предпринимателем, мастером спорта по борьбе и так далее, да, и вроде как грамотным человеком. Но когда я узнал идею этого бизнеса, и когда я осознал идею этого бизнеса, и я понял, что я могу в этом бизнесе добиться огромных результатов, и самое главное, я понял, что в этом бизнесе не только девушки, и э, в этом бизнесе просто есть очень большое количество серьезных людей, которые получают серьезные результаты. Я включился в этот бизнес. Почему мужчины очень многие мешают? Э, знаете, мои соображения. Э, у мужиков есть… Не буду про это говорить. Почему многие мужчины мешают своим женам в этом бизнесе? Очень многие мужчины пытаются показать себя очень грамотными, очень умными и очень серьезными. И они считают все то, что, чем занимается их женщина, несерьезным и неважным. А на самом деле, знаете как, задумайтесь на эту тему. Очень многие женщины на сегодняшний день открыты. И очень многие мужчины закрыты для новой информации, для нового бизнеса. Очень многие мужчины не готовы рисковать и не готовы экспериментировать. Почему? А потому что им сегодня нужно кормить свою семью. А женщины, многие, готовы рисковать и готовы экспериментировать. И именно поэтому, именно поэтому очень многие женщины приходят в этот бизнес, добиваются больших результатов, и только потом присоединяются их мужчины. Рекомендую рассмотреть эти возможности, воспринять их по-серьезному и начать строить, и не помогать, не помогать, а брать и строить этот бизнес вместе со своей женщиной? Меня когда-то, как и вас сейчас, возможно, пригласили в этот бизнес, пригласили разобраться. И я решил, что действительно стоит разобраться. Разобравшись, я принял решение стал развиваться здесь. И по ходу своей работы здесь я стал, разумеется, приглашать своих друзей, с которыми вместе дружили, общались, тоже мужья. И многие из них отказывались. И, в принципе, я понимаю, почему. да? Как мне кажется, многие отказывались и до сих пор, либо думают, потому что... Ну, во-первых, потому что, по моему мнению, мужик это добытчик, да, ему нужно думать сейчас о семье, как заработать сегодня, завтра, через неделю, через месяц. В принципе, это правильно. Я это понимаю. Мы дорожим своей семьей, дорожим своим будущим, но... Как я считаю, многие из мужиков, да и я сам, особо далеко не задумывались о своем будущем. Максимум на месяц или два, может быть три. Вот. Но если ты действительно дорожишь своей семьей, если ты действительно думаешь о себе, о своем будущем, то нужно подумать ну как минимум на 3-5 лет вперед, что ждет тебя в будущем, что ждет твою семью. Да? Если твоя супруга, твоя женщина, твоя семья занялась чем-то и она говорит, что здесь есть деньги, то ты, как глава семьи, глава от слова «голова», от слова «ведущий», от слова «мысль», да, ты должен, по крайней мере, разобраться, сесть трезво, разобраться, по крайней мере, разложить все цифры, посчитать все, трезво не предвзято разобраться в возможностях. И если ты это сделаешь, то увидишь, что действительно здесь есть большие деньги. И второе, почему многие не разбираются, ну, возможно, стереотипы, да, компания, какой-то Арифлейм, у многих стоит косметика. Многие не видят, что на самом деле это прибыльный бизнес, да. Если бы ты занимался, например, у тебя был бы свой парк, я не знаю, такси, да, у тебя было бы 30-40 автомобилей, которые делали тебе бы сумасшедший товарооборот и прибыли 230 тысяч чистыми, я бы никто не называл таксистом, ты бы был бизнесменом. Сюда тебя зовут именно на бизнес, организовывать товарооборот. Поэтому мой совет всем, ну, сначала разобраться, посчитать, не делать, не предвзят каких-то решений к своей супруге, к своей семье, быть мудрее, умнее, правильно разобраться и сделать вывод в пользу своей семьи, в пользу своего будущего. Всем желаю трезвых решений. И у меня немножко нестандартная история потому что в этот бизнес именно я пришел первым и в этом бизнесе именно надо мной смеялась супруга когда я его начал строить да? но дело в том что когда-то давно когда мы начали зарабатывать деньги мы со своей супругой договорились что мы видим этот мир изменившимся мы видим этот мир таким турбулентным где уже не важно кто больше зарабатывает в семье то есть очень часто зарабатывают деньги больше мужчин, или наоборот, чаще, может быть, женщины зарабатывают. Да? В разных ситуациях все бывает по-разному, и у нас э, было то же самое. В одно время один я очень хорошо зарабатывал, супруга нет, потом у нас менялись мы ситуациями. Поэтому я считаю, что сейчас время такое турбулентное, что нужно увидеть, что время поменялось, и действительно шансы зарабатывать хорошие деньги есть в семье у каждого поэтому мы когда-то договорились что мы занимаемся бизнесами разными мы занимаемся то, как считает нужным и несмотря на то что я пришел этот бизнес первым и супруга надо мной смеялась, да, она мне как минимум не мешала да? и вот сейчас в такой ситуации как мы видим часто мужчины мешают своим девушкам, супругам заниматься этим бизнесом, я бы вам решил посоветовать что? Э, Во-первых, поймите, э, если бы вы все знали на 100% вперед в будущем, наверное, вы бы сейчас зарабатывали намного больше. Да? Это я как мужчинам говорю. Э, поверьте, если вы не знаете, как зарабатывать хорошие деньги, это не значит, что этого не существует. У нас э, ситуация такая, что мы э, придумали уникальную систему которая дает потрясающие результаты. Ребят, ну вот сейчас мы разобрались, почему это произошло, а нужно разобраться, что делать. И я вам хочу сказать, ответ очень простой, и совет этот для девушек. Нужно стать успешной. Мы очень часто бываем на конференциях, где уже золотые директора, бриллиантовые директора, девушки, которые начали здесь хорошо зарабатывать, и рядом с ними сидят их мужчины. Никто не против. Когда они видят зарплату в 50, в 100, в 200 тысяч рублей, почему-то все сразу за. Поэтому, девчонки, станьте здесь успешными, и ваш мужчина придет на ваш успех.